Здорово, ёб ты, здорово нафиг. Это, ну, я самый конченый опенкийстер. Ну согласны? Узнали? Сегодня изи дроп, сегодня как обычно подкруточка. Да, конечно. Это могла бы быть рубрика, где я вам, тебе собственно говоря, прокачиваю инвентарь на изики и все те скины, которые выбью сегодня я с подкруткой, могли быть бы у тебя. Почему я этого не делаю? Блин, все просто. Ролик получился годный, ролик получился сочный и там был уровень, который должен был разорвать YouTube нахер, но вы его не поддержали. Вот сейчас будет где-то вот Тут подсказочки, короче, вылезят. Поэтому, если не смотрели, посмотрите, как я и говорил, полторы тысячи лайков не наберем. Хрен, я сделаю прокачку. Не, реально, ребят, там может выпасть что-то за 40, 30 или даже 50 тысяч рублей вам, а вы не поддерживаете. Поэтому поддержите, мне аж обидно. Кстати, зацените собаку, кто еще не видел. А какой. Ой. Короче. Сегодня будет жесткий видос, как обычно, без депа. Как обычно, от человека я скажу, со своей той стороны, ни в коем случае никогда не открывайте. Сайт говно. Кал, не открывайте. Кейсы никак. Да, особенно на изидропе, чтобы вы понимали, что не реклама, баланс невыгодный. Я не сдабол. Приятного просмотра. Лайк поставь, поддержи, 5 секунд ждем. 5. а пока один человек лайк прожмет. Че с фокусом сегодня, ёпта? 4, 3. Два. Один. Надеемся исключительно на твою совесть. Если лайк не поставил, ну, будет все у меня не очень сегодня весело. Потому что лайк твоего нет. А это важно! Это важно! Приятного просмотра! Погнали! Пух! Перед каждым роликом, Изика, Фарса, Топскина, неважно, я говорю, что есть промики, но в миллион раз повторюсь, не реклама, то есть никаких ссылок, ничего, даже вот этой вот истории я никогда не оставлял, у меня всего тут один реп, ну какой-то подписчик перешел, вел вот эту вот штуку, то есть Изика не реклама, ребят, ни в коем случае, смотри, сайт говно, не открывай тут. Вот, даже чтобы ты понимал Force ForceDrop, Fire Fireskin, не знаю GiveDrop, эти сайты лучше, чем EZDrop Теперь точно, наверное, понял, что они рекламы Ты адекватный человек Но, если все-таки ты на языке открываешь, есть промики Ну вот, они на 40% На этот ролик не потратил ни копейки Ни копей. Ты понял суть Все это исключительно с рефок То есть, ну, я тут заработал сколько? Пом-пом-пом 40 тысяч рублей С тем, учетом, что стоит подкрутка Я вообще могу не закидывать Просто делать для вас ролики А если мы еще полторы тысячи лайков на видосе с подписчиками наберем Я вас буду прокачивать Поэтому, ребят, э Ссылочка, никто, блять, ссылочка. там будет подсказка, поддерживай ролик лайком, посмотри его обязательно А мы сегодня будем не открывать, раз и вам не нужна эта рубрика Прокачка инвентаря подписчиков, блять, Как она вам может быть не нужна? Короче, поехали, будет жестко, грязно Готовьтесь к БДСМу да да да ди на-на-на-на, на-на-на-на Вот такая вот история у человека в инвентаре Открыл я, значит, раз, два, три, четыре, пять за... Псекречных. Запрещенных кейсов, как проверяется подкрутка. Открываешь там 5-10 кейсов, тебе дропается, ну, что-то дорогое, значит, подкрутка стоит, и она активирована. Мы все продаем, 6 тысяч рублей, ёпты. 6К. Слушай, давай в позе орла первые 10 тайных кейсов. ну ребят, бля, я тут штанишки с футболочкой сегодня наделал давно, на самом деле не снимал в футболках. Аж, а, собственно говоря, сейчас покажу, даже приближу, что тут. Короче, вот эти вот места вентилируются, ой-ой-ой, так можно, короче, делать и вообще не переживать. Oh, за свое эмоциональное, физическое... Ой, за дробку, а то ехал. Здоровье. Я в позе. Сам. Ца. Мы открываем 10 кейсов. Поза орла, принес счастье. Бля, если это, знаешь, ложный сигнал и подкрутки не будет, будет прям очко. Давай, поза орла. Ну-ка, блядь. Кто сука. Да ну... Да ну нет. Не, если это ложный сигнал, я очень расстроюсь. Два тайных выпало, бля... А это что, ролик на канал? Блин, ну же Ну не он, нуар. Бля, похоже, ложный сигнал, Пацаны. ТВ-800, ой, все эмочка, <смех> эмочка, там топ-дроп поменялся, дорогая эмочка моя, а, build for... бля, вот я сейчас не вижу, пацаны, вангану, сколько это будет стоить, чуть повыше по нему ничего не вижу, думаю, тысяч, ну типа 30, я, я сейчас не вижу увидеть, я глаза закрыл, наверное, 30, -ка. надеюсь, запись идет я не, я не смотрю цену. 30 тысяч. 16. Сколько там МК стоит? 12 тысяч, епта. Ебучий паровоз, нахуй. Ну давай еще 10 кейсов тайных, хули. Вала, ты -то, ебать тогда раз на то, блядь, пошло. Вот, сука, блять, такая. Да ебано, бля, натуре бледдина. Сучка, давай 10 кейсов еще тайных. Блядь, че ты пизданулась, нахуй. О, блять! К папе, епта! К папе, блять, ебана, рот, нахуй. Ой, калашик какой симпатичный выпал Сколько мы стоим? 5600, нахуй, заебись, блядь Заебись, вода и караси у нас нихуевые. Ну давай, хули, 10 ножей Че, волоёбить, сразу 10 ножей, блядь и ни одного, сука, не выпало. ⁇ Ёптать, 11 тысяч на балансе ни одного ножа. Где-то меня, по-моему, объебали. Слушай, ну реально, блядь, ни одного ножа. Изик, блядь. Что за нахуй? Кстати, админам изика все-таки, ну, как бы я ни говорил, что сайт плохой, неплохой. Но все-таки, ребята, шансы ставят. И можно прокачивать инвентарь подписчикам. Да, одно из. Второе, конечно, можно записывать такой контент, блядь. ⁇ ёбнутый Поэтому все-таки спасибо им в какой-то степени сказать можно. Ну, опять же, полторашку, прикиньте, набираем хуярим. Вот такие вот скины на аккаунты подписчикам, бля Я не понимаю, какого елдака у нас все Почему шансом пришел на аккаунте пиздец резко? Рентген, блять, аквамаринка, но это не серьезно, это для мальчиков. Мы все-таки с тобой мужчины, блять, это что за пизда нахуй? Три Триемки, блять, тайного кейса ёбана. нас насрал нахуй. Ну ладно, ничего, ничего, поживем, вы повыбиваем, да? Мы еще ебта Азимов, Азимов. Это это дорого, мое имя дорого, фамилия богатая Ёпты, 12 тысяч О, бля Заебись вода Да и караси нихуёвые 17 тысяч, тем временем, блядь А вот выпадает, ты знаешь, всякая шняга Ну реально, типа, а ширпотреб Но только дорогой, блядь. Ну реально, типа, калаши не калаши Нахуй они нам нужны, нам нужны На, жи, блядь Сука, реально ширп выпал Вот, да Давай пёздывал, блядь кто нахуй меня за язык тянул? О, блять, нож, ну там, там новаха, по-моему, пыльник выпал. Хуета. Вообще просто хуерга, реально. Если еще и один всего. Ой, закалка, блять! За... Да он дешевый, он типа тысяч девять стоит, да? Это дефолт нож. У каждого такой дома на кухне, блядь, есть. 12 тысяч, нахуй. Ну ладно, хуй с ним неплохо. Два ножа и составляем. Фух, блять. Ну два ножа. Два ножа. Два ножа на 17 тысяч Не, еще с тем учетом, что ну, мы ничего не депали, да? Как бы? Помним, бля, помним. То есть с этим-то учетом это вообще круто. По кейсам. Ну, этот убрали, мой любимый кейс мне повезет. Тут был, его, короче, убрали. Обидно. Админы, блин, ну реально, что за херня. Давай, Дигл Корон по в жопу. Поехали. Фу, блин, реально, был бы кейс, мне повезет. Кейс реально был топовый. Почему? А я с позорла не ухожу. Я сижу на корчиках, записываю ролик. Почему убрали этот кейс, не знаю. Выпала хуета. На 2000 рублей. Бля, ну слушай. Неплохо. Все равно 17 есть. Можно и по. Суть, блядь. Давай дальше. Хуль там. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум, блядь. Что такое? Это все? Типа два ножа, и, и человек съебался сайт? Что это за, за такое? Это, блядь, не дело какое -то. Золотая спираль. Это что за хуйня? Ну не, слушай, это не серьезно, блядь. Для детей нахуй. Мы мужчины, блять. Что-что? что падает? Это а детский какой-то лут дроп. Что это? Давай нормально, аирдроп, не ебни, Фамас. Ёпты, ну это что такое? Кто, кто насрал на экран, блядь, что это за пиздец? Три тысячи, нахуй, ладно, хоть купили, заеби. Бля, ну, два ножа, но это мало, реально, то есть обычно ролики по изику это типа 40K без депо, 40 без депа, 40-50 тысяч без По тут какая-то херь. Эмочка, блядь, золотая спираль, вывезет ли Эмочка? Кто такие ники-беники и где, блядь, они ели, собственно, вареники? Нихуя не падает, это мне? Нет, не мне. А что такое? А чё с шансами на аккаунте случилось? Два ножа, это, ну, это мало, для ролика по изику это реально мало. Кто-то сейчас скажет, ах ты, зажавшаяся скотина. С одной стороны, так оно и есть. Но нет, это реально мало, я понимаю, как Изик может насыпать на моем аккаунте. Это, блядь, для детей какая-то вечеринка сегодня. М-ка золотая спиральная охоте. М-ка может вывезти, но она же не вывезла. Ну 3000, бля, ну реально, что это такое? Несерьезно как-то. Однако это все не серьезно. 17 тысяч в инвентаре лежит, ну, типа, ну, блядь, ну, много тайного тут О, Калашек, блядь, дешевый, смотри Дешевый, 2400 Не, ну, нихуя, будем пидорить тайные, пока... Ой, это нам? Слушай, мне кажется... Нет, это просто фрикейс пизданулось. Не долетит же там, а, зимовые М-ка, кстати Бля, ну, 3900, ну, реально какой-то детский дроп Что это такое? Мне 13 или 10 лет, мне все-таки 21 год Человек уже взрослый, поэтому дроп нужен серьезный А дропается какая-то, ну, вик Виктория, блядь Ник к пизде, ни огороду, бля. Нет, ну оно не идет. Мы сейчас ее должны, прям, знаешь, раздрюкать, чтобы все-таки выпало. А то что-то, блядь, какая-то. Ну, не суразница какая-то, выходишь. Это, это кому? Бля, ну дроп человек на 4000, Ну не, ребят. А нам как подписчиков-то прокачивать с таким дропом? Все-таки, это знаешь, своеобразный спойлер! Тому, Что будет в прокачке подписчика Такой хуйни там не будет Я не знаю почему, но типа оно дропается Сегодня как-то вообще по ущ ущербному Я извиняюсь за выражение Конечно, Два ножа есть, да, круто, но, блин, обычно больше Обычно больше Фамас, Блодспорт, Калаш, Калаш вывез 4000 все равно есть Блин, ну типа Ну какая-то херь с изиком а, Где мои 50 тысяч рублей Скоростной зверь и, блин МП9, он дорогой? Да, неплохо, 5к в общем, нормально так, 7000, ну, всеми правдами и неправдами на фармиле. Нормально, в целом 4К уже есть. Больше сделал, собственно говоря. Бизон, неоновый гонщик, градиент гудбай. Америка, о, где не был никогда. Прощай! Дальше я забыл Бля, ну, слушай, а мы как-то под инстасамку открывали на изике И выбили, собственно говоря, этот удар молнии До сих пор в инвенте лежит, по-моему, в районе полтинника стоит Давай-ка, давай-ка попробуем Я ни одной, правда, песни не помню инстасамки Я сейчас открою какой-нибудь текст, блядь И давай под инстасамку откроем Включать не буду, потому что э, трахнут По пенсию за авторские права, оно нам не надо По-моему, кстати, под, короче, под вот этот трек выпало Следующий охуенный трек для пацанов Бабло достал, успех настал Мой са сайс на с да, на нас Столько глаз Бабло достал, успех настал Бля, ну это что это за хуйня? Не, 6 тысяч работает, давай дальше Давай, еще один охуенный трек для пацанов Бабло достал, успех настал Мой сайс на S-класс, да на нас Только глаз Бабло достал, мой сайс с класс да на нас Только глаз. Да на глаз, бабло, успех, блядь Найс, нахуй, реально Блядь А, я думал там дигл будет стоить дороже Не, ну давай фастом уже, чё, блядь Мозгоёбить-то что за хуйня-то? Я уже под Инсо самку петь начал. Из, а знаешь, а, и, а, а, а, блядь, сука, безвыходность ситуации, что человек начал петь, что, блядь? А, вот там Фроксай, блядь, открывает, перчатки выпали. Хуй с ним, давай, по примеру, я пизданем. Пять кейсов, блядь, поехали. Ну, ни, ни одной перчатки, сука, ни одной, блядь, я не говорю про две. Ни одной перчи не выпало. Меня только что обоссали и унизили, по-моему. А, там 1600, блядь, чего нахуй? Чего, блядь? Не, заебись Сейчас походу ебнет Так бля, я ножи случайно все Это реально, это пиздец Я случайно все ножи слил Она сейчас не будет больше дроп. Я еблан Пизда Я еще, блядь Ну все, гг нахуй Я все ножи слил, потому что я конченый. Ре реально, я, блядь, случайно это сделал Пизда Какой шанс, что нам хоть, хоть что-то сейчас выпадет Блядь Ну я, не, я еблан Факт 17к просто продал, нахуй Пропил, блядь а знаешь, как неприятно, блять Не, все, она не дропает У меня, у меня шансом накипит, да Пиздец Бля, ну же Может, что-нибудь хоть упадет? Бля, не, вообще нихуя не дропает, чекай Тысяча рублей на балансе остается, нихуя не выпадает, пиздец Блядь, я долбоеб, короче Я, я реально, блядь, верьте, не верьте Я я просто случайно эту хуйню Ну я еблан 148 рублей, блять Тысяча точнее 48 Пизда Хуль делать будем, блять, пацаны Ну все КГ нахуй. Я, я, я, я, блядь, я ебанутый. Хотя бы 20к забрал. Бля, я мка все, у меня шанс пизда. Короче, прикол в том, что тебе, когда стайного начинает дропаться, ну, типа, пустынные атаки всякие, еще какая-нибудь хуйня, короче, все, у тебя шанс на аккаунте, пиздец. Ну, если ты, типа, ютубер. Если ты не ютубер, и тебе выпала пустынная атака с тайного, радуйся, тебе с его выпала тайная, блядь. Ну, типа, все, good game. Косарь, ну, это Хуйня. 5000, блядь, если оно сейчас даст, то в целом будет заебись, если получится отыграть эту хуйню Если, блядь, нет, будет хуевастенько, там, кстати, скоростные звери, 1000, 1500 нормально, 5000, нахуй Так, семерочка есть, блядь, Семеноч подъехал Ну смотри, он опять до 8 и сейчас опять начнет сливать, уже была такая история Но мы сейчас как бы все продали, мы ничего не выводили, может, все-таки есть шанс? Хотя там, блядь, ну хуй дропается, честно говоря, ну типа она не окупает 1400, бля, ну для детей Реально, может на ножи стоит сразу съебаться. Я не знаю, что делать. Вот в этом проблема. Не, я, вот смотри, оно бустит типа до 8К, и все, и пизда. Ну вот реально. То есть на ножи смысла с такими шансами идти, ну просто нет. А, двенашка, забейте нахуй, есть. Хуль, ну будем пробовать. Бля, ну он вообще ножи не выдает. Что за хуйня, я не понимаю, что шансы наки, реально. Ролик идет долго, я не понимаю, блядь, как это хуйнюк. Ой, найс, ножи, блядь, ну хуевые, правда. Но один хуй ножи. тысяч Ну это прям залупо. Э, то есть, ну, хуво выпало, пацаны. Не, ну, конечно, можно еще один нож. Любой. Ой, найс, блять, что-то выпало. А там. не на, Ну, окей, два ножа, ну, но, блять, ну это не 17, то будет меньше. процентов Там один нож, ку сейчас будет. Сажа, нахуй. Ну, она, она читаемо. Его 5к, сажа, да, заебись. Это неплохо, в принципе. Но, блять, не для моего аккаунта. Ну, перчи не дропаются. Типа, перчи вообще не выпадают. Вот, ну, от слова совсем нахуй. Фомас с фрикейса выпал тут нихуя. Раз да, Блять. Бля, обидно, конечно. Не обидно, пацаны. Азимов я заберу Ох, блять, а что, выпадать? Начало у нас у нас аккаунт раздуплился, нахуй, или что? Слушай, ну, в общем-то, ну, у нас меньше 17к сейчас Хуль пиздец Ну, типа, реально меньше Ну, вот, ну, типа, почему ты сегодня выпадают на такую сумму Больше вообще никак, нахуй, Аб абсолютно, блядь Что за хуйня, не знаю Смотри, два шерпа Бля, я надеялся на огненный змей. Она так еще долго... Нихуевая тема. 2000. Блядь, пополнение баланса, ебаный в рот. Ну, азимов. Азимов я заберу. Это тема, в принципе, которая дорожает. Ну, то есть, как бы, охуенный стонкс. С тем учетом, что может он, блядь, в цене взлететь все-таки. Прям ебануть. Так, на охоте калашик. Калашек и на охоте это неплохо. Особенно, когда мы окупили и диски сможем еще бездануть. Бля, но хуево дропается. Ну, типа, реально, ну, хуево. То есть, нам выпало там, в общем, сейчас посмотрим. МП9, кстати, МК, блядь, а тут заебись. А тут заебись, но МП9 дешевый, насколько я понял. Я думал, что он пиздец стоит, а он какой-то дешевый. Короче, 4К выпал нормально. По итогу, 5К на балике, плюс распылить все. А, 17К. Ну, то есть, в общем и целом, мы, ну, мы на 17К выбили. Можно, в принципе, не расстраиваться. Я 5 нож... из ножей еще ебану. Возможно, глупо, но, блядь, ну не дропается я сделал, вообще ни одного ножа. А, nice. Ну ладно, африканка. Тем не менее нож. Какой никакой нож. Я думал, нам пизда, реально. Хоть так, хоть так, хоть так. Живем, живем, пацаны. Ну вот как-то, блять, шансом хуёва стало реально. То есть, ну это заметно. МКМ по всем. Ну в принципе с тайна тайны выпали все тайны, но они, блять, дешевые. 1800. А купили, а купили заебись, Но как бы хотелось бы вы вы выбить что-то больше, чем просто, блять, муравей. Бля, можно это реально что-то прям супер дорогое, типа как удар молнии, который дропался. Не, хуй, хуй, да? Да, косарь, нормально Пастиками попробуем сейчас подолбить Додолбились, блядь, нормально, охуенно Хорошо, постом, блядь, хорошо Слушай, ну, я предлагаю сейчас пиздануть, наверное, засекреченный Не выпадает, все мы выводим Просто смысла от этого, ну, вообще уже никакого не будет Оно будет вот так, нет-нет, давать, блядь, в плюс, в минус и смысл Типа на 17к опять и выпало Даже не на 17к, а на сколько? 22 тысячи. Я это все дело забираю. А, это могло, кстати, все вам в инвентарь упасть, да, напоминаю. Если вы поддержали ролик прокачки аккаунта подписчиков лайком. Но вы, блядь, не поддержали. Поэтому ждем, пока от вас будет поддержка, пацаны. Может, вы этот ролик не видели. Посмотрите тогда да, тем более. 230? Интересно. С этой суммы, возможно не отсосать писю? Нет, невозможно. Так, 130, блядь. Давай. Не, ну все, ГГ, нахуй, он сливает. В общем, такой получился видос. Ждем продавца, чекнем цены в стиме. По издроповским это где-то 22 тысячи он показывал. Ну, 21 500 плюс-минус. Посмотрим, что по прайсом. В общем, дорогие подписчики канала. По итогу 8, 14 с половиной, 2700, 27 тысяч. по изику 20. 1,5-22, ну там с ширпом, ну 22 округлим. Тут 27 тысяч. Такой получился ролик. Блин, будет подгон, если захотите. Если захотите, не будет, блядь, это... Мне вас уговаривать что ли на это Всем спасибо, это был я, а это был ты Всем пока и до новых встреч